Чинишь, а? Нифига себе, это рукастая баба. Ну-ка, давай поболтаем с тобой. Так-так-так, девчули-ребятули, мы продолжаем играть в замечательную рпг рпгшечку под названием Remnant Front The Ashes, друзья. Да-да-да, у меня уже ручки задрожали от того момента, что я долго не играл. Я, ребятки, уже целый день не играл в эту игру, на самом деле у меня уже даже до трясучки дошло, что я вот-вот хочу схватиться за клавиатуру и уже хочу начать выносить уже тех монстров, которые вчера меня завалили. Мне так и хочется, ребятки, отомстить, да, месть мною обладевать. И она все сильнее и сильнее, пока я не разнесу ту красную офиговину, которая была в прошлой серии, друзья. А те, кто хочет, те, кто не смотрел прошлую серию, ребятки, пожалуйста, посмотрите, обязательно будет на нее ссылочка в процессе текущего видосика. Да, ну а мы продолжаем, друзья. Давайте вот к этому камню надо сейчас подойти, чтобы переместиться в необходимую нам локацию. И мы, ребят, сейчас снова переместимся туда... Откуда мы и пришли, мне хочется закончить начатое, а именно все, ребят, знают, да, что мне надо бы а, разобраться с тем самым оплотом зла, который мы вчера так и не добили Вернуться к последней точке, конечно же, возвращаемся Как обычно, ребятки, советы, то есть при стрельбе с наиболее оптимального расстояния в перекрестии прицела появляется точка Какой дельный совет, а я не знал Черт побери, я думал, что точки-то и нет. Ну что ж, вот мы и вернулись в это логово клопов. Наверное, оно называется по-другому, но я его буду называть именно так, не надо, ребятки, забывать про то, что у нас есть отхил, у нас есть всякие противоядия. Давайте глянем, ребят, на то, что у нас есть в инвентаре все-таки, да? Ну, во-первых, это наш мощный дробовик, на него вся основная надежда и весь основной расчет, да? То есть, а второе, это у нас рюкзачок. И давайте глянем, что же у нас есть. Это бинты, коробка с боеприпасами. Восстанавливают, ребятки, все боеприпасы. Это очень важный нюанс, которым я не воспользовался в прошлый раз и остался без патронов. Надо, ребятки... Как-то это все-таки контролировать, фиксировать. Масляный тоник снимает эффект заражения. А, вот это значит настойка из крас красного щавеля восстанавливает на 1,7 единиц здоровья в секунду. А, эликсир побега при использовании герой возвращается на последнюю активированную контрольную точку. Это та тоже может иногда пригодиться. И эликсир про просвещения повышает. А получение опыта на 25% в течение двух часов, друзья. Гибель персонажа не отменяет данный эффект. То есть, вот такие интересные зелья, да, и снадобья у нас имеются. Причем вот это вот, что я последний сейчас смотрел, да, его вообще индивидуально необходимо юзать. Так, ну что ж, таланты мы немножко прокачали. Да, то есть у нас бодрость, стойкость я качнул. Пока что у нас очков таланта 0, ранг таланта 12, пишет мне, да. То есть, вот у нас шкала до да, получения нового, так сказать, очка таланта. И мы, собственно, будем сейчас выполнять. Ну что ж, давайте, ребят, пр продолжаем, значит, продолжаем исследовать окрестности. У нас конкретной цели нет, но, да, я бы, конечно, посмотрел, где моя основная цель, пока этого не вижу, но мы будем сейчас просто-напросто придерживаться какого-то плана. Нам нужно зачистить эти канализации, я так понимаю, да, от злобных монстров, которые здесь шныряют повсюду. Давайте-ка разберемся с ними. Тут можно из пистолетика, я, я так понимаю... Облак. Да какие плохие, этих чуваков можно с пистолетикой вырубать, они отлетают просто на раз-два, то есть тут абсолютно ничего сложного. Да, их много, но мы справимся, я думаю, да, то есть главное контролировать всех этих чувачков и не подпускать их к себе а, близко, тогда у нас будет, ребятки, нам счастье. Да, вторая, ребятки, а третья, точнее, серия прохождения Remnant from the Ashes, продолжаем, ребятки, следовать колодстойники и канализации э, монстров, нам надо всех отсюда Искоренять. Так, здесь, по-моему, еще кто-то был, да? Или мне показалось? Где-то здесь еще был монстрик, Дай. А не забывай, ребятки, уворачиваться, уклоняться от всевозможных атак противника, и тогда мы пройдем гораздо дальше, чем мы сделали это вчера. Погнали, друзья, дальше. Кто-то за стенкой шарится. Я слышу тебя, гад ты такой. Все кончено, говорит. Да ни за нихрена не все кончено. Еще только все начинается, братишка. Что-то ты рано, блин, расслабился. Раз, два и три. В некоторых надо по три аж снаряда, да, то есть в некоторых по два, в некоторых по три. Насколько я помню, здесь, по-моему, должен быть какой-то жирный, который нам очень изрядно может нервы потрепать. И надо как-то с ним расправиться по-иному. Он умеет еще, по-моему, апать, да, своих, а, своих, как говорится, подчиненных. Да, вот он ходит, этот жирный гад. Всю обойму на него выпустим, да. Он, по-моему, умеет а, воскрешать своих, да, чуваков. И плюс еще их апать, то есть бронь, броньку им повышать. Иди-то отсюда. Так, вот он стрельнул, да, и я не понял, куда он стрельнул. Вот он перебрался, да. Получай в глазик свой вонючий. Вроде стреляет, а вроде не падает. Так, пора, ребят, похоже, на дробовик на переходить, да. Так будет гораздо лучше и эффективней. Он умеет резать, он умеет апать своих вот этих вот, вот эту всю мелочь, да, вот эту шушуру. Мы, кстати, вот с этой мелочью можем раз раз разбираться вот таким образом, экономя тем самым боеприпасы. Просто одного удара молота достаточно, чтобы вырубить эту а, нечисть а, и отправить ее куда-нибудь подальше в свою а, красную задницу, из которой они появляется. Так, так, так. Эффектный перекат. Я думал, будет перекат, а это был перескок. Да, патроны, ребят, нам нужны. Есть такие типы, которые газовые, да, они здесь взрываются. Это я просто изучил с прошлой серии. Вот их как раз-таки и нужно вырубать вот с помощью вот этой штуковины, да? С помощью пушечки. Вот этих вот типов, да? Потому что вот этих типов нельзя подпускать близко, иначе нам будет очень плохо, друзья, и очень бобо. Да, вот этих можно типов Вырубать стандартным оружием взмахом кувалды, вот так просто, да. Так, я вижу, у нас там а, яростный чувак появился, да, который у нас а, призывает этих мелких чувачков, да. И вот с ним-то как раз-таки нужно сейчас как-то повзаимодействовать будет. Давайте подойдем к нему поближе, да. Ага, ага, здоровенько. Так, так, так, он у нас аккуратнее, аккуратнее. Раз, два, три. Меня со всех сторон атаковали, я смотрю, да. Сзади меня атакуют, спереди меня атакуют. Так, не забываем уворачиваться. Раз и два, все. Вроде бы все, но нам реально потрепали нервишки, ребят. Не забываем хилиться. У нас есть сердце дракона. У нас сердце дракона. И надо его не, иногда заюзывать, да. Кувалда, конечно, она мощная. Не, не такая мощная, как дробовик. Конечно же, в ближнем бою лучше использовать дробовик свой. Мощнейшее оружие пока что у меня. И вот как бы мне сейчас расправиться аккуратненько с этой, со всей э, хренотенью, я даже не знаю, ребятки. Так, ну что? Ну что, сосуд зла? Я в прошлый раз с тобой не закончил. В этот раз мы постараемся с тобой разобраться. Может быть, я не слишком силен еще для этого, но мы постараемся. Я вот думаю, а если нам а, с сходить, сохраниться в тот момент, когда мы перемочили всех мо это, мобов, да, которые здесь были. Интересно, после этого а, будет как-то а, влиять... А, допустим, я, например, если у меня побьют, да, то есть я возро возрождение сделаю на точке, а, будет ли это влиять на появление монстров? Так. Справились. Да давно уже справились. Отдохни, расслабься, чувачок. Давай-ка сейчас с тобой провернем кое-какое дельце. Я хочу все-таки испытание небольшое сделать, мне просто необходимо для своего расширения кругозора, так как видосов пока по данной игре на ютубе не совсем много и не совсем понятно, как это работает, да, поэтому будем пробовать все методом тыка. Там есть кто-нибудь? Нет, да, вон вижу чувачков да за заборчиком, но я на них не буду тратить патроны. Потому что такие чуваки разлетаются с одного удара моего молота. Я буду стараться их вырубать. Не забывайте, ребятки, надо еще и перекатываться. Это спасет нам жизнь. Так, контрольная точечка. Давайте-ка отметимся. Правда, я не знаю, насколько это повлияет. К расходуемым расходным материалам относятся боеприпасы, лекарства, а также средства для снятия эффектов. Например, кровотечение. Расходуемые предметы можно купить у Раджи в блоке 13. Так расходы и экономия боеприпасов – важная часть игрового процесса Remnant. Чтобы сэкономить патроны, убивайте слабых врагов оружием ближнего боя. Не забывайте искать коробки с боеприпасами. Если вы хотите купить коробки с боеприпасами перед вылазкой, обратитесь к Реджи из Блок-13 в мире Remnant. Множество опасных эффектов. Важно своевременно примять, при снимать эффекты происходящих подходящими средствами. Приобретить такие средства можно у торговцев, в том числе у Реджи из блока 13. Вы понимаете, друзья, да? Нам тут уже объяснили. Если хотите избавляться от эффектов, то идите туда-то и избавляйтесь. Так, это у нас выход, да? Но я здесь еще не закончил. Надо, ребятки, именно, именно исследовать такие места. Это нам даст какое-то преимущество впоследствии. Ну, так, не понял я. ребят вы видели, что произошло? Ну, капец. А что, заново всех мочить, что ли? Ну, капздец, просто. Сейчас я, ребят, перемотаю тогда быстренько. Итак, ну что ж, веселье начинается. Да, давайте все-таки разбудим эту штуковину. Да, пора бы ей уже немножко а, встряхнуться от а, той самой а, тишины, в которой она находилась все это время. Погнали! Легкими стараниями мы справились с этой задачей, да, то есть расшатали одно вот это вот а, непонятное дерево, но на, на самом деле было сложновато, сложновато, да, и нас продамажили как следует, и, собственно говоря, мы немножечко воспользоваться нам пришлось необходимой всякой а, микстурками необходимыми, да, чтобы выжить в этом безумии, друзья, это на самом деле сложноватый штуковин, да, а нужно быть всегда внимательным, когда... И осторожным, да, аккуратным, когда начинаешь биться с этими э, непонятными древовидными э, штуковинами. Так, идем дальше, ребятки. У нас еще одна такая штуковина есть. и Я надеюсь, мы все-таки с ней э, справимся. Так, давайте перезарядимся. Не забываем перезаряжать оружие, потому что оно у нас всегда имеет свойство э, опустошаться. Вот этих гадов лучше любить на расстоянии, потому что они, когда взрываются, э, нам становится гораздо хуже с этого. Еще такие есть, да? Оп-оп-оп, раз-два Это мелочи, я их называю, мелочи просто Ни о чемной мелочи, которая практически ничего не весит О, еще а От этих штук лучше убегать, не надо, не надо, не надо в пыль лезть Запомните, друзья, вот в эту пыль не надо лезть, пока она не рассеется Как только она рассеется, тогда можно будет уже проходить сквозь нее Вот сейчас она рассеялась, можно идти Такое ощущение, что как будто бы кто-то их здесь рожает, да, прям пачками все, вроде утихомирились. Никто сзади не преследует. Замечательно. Так, дробовичок, наверное, надо взять, да? У нас скоро еще одна такая штуковина будет по пути. А, Необходимо будет с ней тоже разобраться. Я думаю, надо захилиться, нам, на, наверное, нам сейчас. А, примем, давайте, одно сердце, пока это возможно. Драконе, чтобы у нас было максимальное а, хп. Да, и с дробовика все-таки будем пытаться расправиться, потому что дробовик это реально а, наше все. Кстати, ребят, хочу заметить тот момент, что если мы, например, после того, когда зачистим монстров, пойдем обратно на чекпоинт, да, на точку, то там, когда мы сохранимся на точке чекпоинта, у нас монстры опять, к сожалению, все монстры опять, ребятки, воспрянут духом и поднимутся из ниоткуда. Так, ну что ж, вот мы достигли второй, значит, такой штуковины, сейчас будем ее потихонечку расшатывать, ребятки, наслаждайтесь просмотром, погнали, гоу-гоу-гоу! Go, go, go. Ну что ж, друзья, опять мы побеждаем. Да, я немножечко тут приноровился, как с этими штуками бороться надо. Да, дробовик, конечно же, штука обалденная. Она в этом плане вообще здорово решает. Я не знаю, если бы не дробовик, мне гораздо, тя... гораздо тяжелее бы, наверное, пришлось. Так, давайте опять сердце применим. Да хотя, наверное, можно не применять. Но ну, а с другой стороны у нас хпшечка просажена. Ну я не знаю, давайте-ка сходим. Там у нас горит еще черепок на карте. Я так понимаю, что это либо босс какой-то, либо это что-то... Еще, давайте глянем, плохо, что вот когда мы наводим на карту, да, у нас мини-значки не, ничего не значат, то есть не подсказывают нам, что здесь находится. Это понятно, что выход наверх, а это наш кристалл чекпоинта, да, вроде бы как я все зачистил, но как понять-то и для чего вообще мы здесь на самом деле, пока непонятно, ладненько, идем тогда обратно. Немножечко побуянили, да, и хватит Пошли, ребятки, пора выбираться из этой канализации Надоело, мне что-то тут как-то сильно воняет Так, ну и, конечно же, не забудем забежать во все потаенные комнатки Которые мы еще а, не прошли Тут, наверное, что-то надо включать, что-то как-то взаимодействовать Надо Ни хрена, ребятки, взаимодействовать тут не обязательно Так, это что такое нам тут открылось? Опа! Кто ты такой? Ты кто такой, парень? А, ты мне хочешь что-то сказать или что? Или ты драться будешь? Ты драться будешь, что ли? Ты кто такой вообще? Откуда он взялся? Вы посмотрите на эту... На этого типа. Он просто-напросто меня вышитал. Сейчас я, ребят, до него дойду, продолжим. Кстати, ребят, очень важное наблюдение, да, то есть после того, когда нас этот монстр замочил, точнее не монстр, а что-то там получеловек какой-то, а после того, когда мы резнулись, да, вот эти вот уже штуковины, да, ключевые места, они уже оказались все-таки засейвлены, они остались перебитые. Только монстры, мобы, да, которые населяют эту локацию, остаются целыми невредимыми. То есть э, вот такое вот, ребятки, наблюдение имейте в виду. Ну что ж, ребят, дошли мы, значит, до этого... Э, до этого, не знаю, мини-босса, наверное, да, его можно назвать, да, он теперь перед нами, он говорит, что его не остановить, будем пробовать, ребятки, его останавливать, иначе никак нельзя, я так понимаю, это здесь самый главный типок, да, в этой локации, типа мини-босса, которого нам сейчас и необходимо просто-напросто искоренить, у нас даже на мини-карте показывается, что там якобы какой-то а, черепок такой, да, типа босса обозначения, о, тихо, он уже бежит на нас. Ой, не-не-не, я не тем оружием пользуюсь на самом деле. Так, давай перезарядим сначала. Ну что, опа. Резкий какой, да, оп. Тихо. Он у нас, значит, ближнего боя, боец. Но мы его остановим как-нибудь. Задание, ребятки, выполнено. Получены а новый предмет скрученные шипы. Это очень хорошо. Так, тихо. Что это было? Где-то были какие-то странные звуки. Да, это типа был какой-то человечек, какой-то сектант, наверное, что ли, я не знаю, что-то он здесь делал, да, что-то здесь какие-то штуковины он разбросал, наверное, он вызывал здесь еще какое-то подобное, да, дерево, прям тут так все расположил, красивенько, да, свечечки поджег, не знаю, кровать, может, застелил еще где-нибудь, олух. Так, идем, ребят, дальше, смотрим, исследуем, что тут у нас происходит, да. Продолжаем играть в замечательную игрушечку под названием Remnant from the Ashes. Так, давайте назад, я так понимаю. Нам, наверное, пора отсюда выходить. Хотя, вряд ли. Там какой-то черепок у меня на миникарте, но это, скорее всего, обозначение, обозначение того места, куда мне надо идти на ключевую типа позицию. Так, тут у нас какой-то сундучок. Смотрите, ребят, кстати, сундучки, которые можно разбивать, они у нас подсвечиваются. Хотя этот надо просто открыть. Мы его открываем, а отсюда у нас вылезает много всего. Так, настойка из красного щавеля, лом, железо, лом, лом и железо, друзья. Надо обязательно все постараться обшаривать. Иногда бывают всякие ништячки. Так, ну а туда мы сможем перейти просто-напросто по простому проходу. Идем дальше, ребятки. Я так понимаю, зачислили мы просто небольшую локацию в которой особо ничего не было. Это чисто для нас, для добычи различного интересного полезного лута. Что мы здесь взяли? Давайте глянем. Я помню, что какую-то штуковину, а, пыль, ярости мы взяли. Это повышение скорости, а, повышение скорострельности оружия. Ага, X на панель быстрого доступа можно поставить, да, таким вот образом. Давайте посмотрим. Повышение скорости, скорострельности оружия и скорости перезарядки на 15% на 30 секунд для всех героев, находящихся в облаке пыли. Отличная штуковина, но ну, мы когда-нибудь воспользуемся обязательно. Так, так, так. Вместо чего бы ее поставить? Она у нас все равно в, одно, в одном экземпляре. А прибежим ее, ребятки, пока что на ближайшее время. Так, материалы. Это вот мы потихоньку копим. Кстати, можно уже обратиться и прокачаться к нашим ребяткам э, в убежище 13, да? То есть предметы заданий. Это у нас ключ-карта. Так, что у нас еще есть? Я же взял какой-то ошейник еще, насколько я помню. Давайте на С нажмем и посмотрим. Во, скрученные шипы, друзья. Это у нас при убийстве повышает шанс критического удара на 15% на 6 секунд. Это у нас, ребятки, какой-то ошейник, я так понимаю. Только где он на нас одет, я не вижу. Но вот это, знает точно, что экипировочка нашего персонажа. Так, ладненько, а там что нам можно сделать? Дополнительный параметр, да, на, на буковку R можем нажать и выбрать. То есть это характеристики... Так, это характеристики кого, интересны? Это характеристики, скорее всего, мои полностью, да, то есть броня 36, вес 41, что за вес? А, переносимый вес 41, а сколько, интересно, сейчас я переношу, непонятно. Так, так, так, кровь, огонь, гниль, радиация, а вот минус это, я так понимаю, у меня нет сопротивления, да, вот к этим вот, к трем... Эффект, эффектом. Так, дробовик. Ну да, в принципе, понятно. Вкратце, да. Давайте тогда сейчас вернемся, попробуем назад. И мне необходимо сейчас посетить тогда технарей, у которых надо прокачать будет оружие чуть-чуть. Самую чуточку. Так, я, наверное, отсюда-то не выйду или выйду. Тут, по-моему, можно открыть ворота, да, с этой стороны. Они у нас заперты, и можно это дело все убрать. Убираем засов. И теперь наши ворота спокойно Открываются. Да, то есть мы в начале и мы возле контрольной точки. Я думаю, что можно возле нее сейчас отдохнуть, когда мы здесь все зачистили. Чтобы у нас, в принципе, так оно и было в дальнейшем. Давайте отдохнем. Так, перемещение мне предлагают. Переместиться в блок 13, покинуть подземелье. Можно, кстати, отсюда прям покинуть подземелье и не париться. Давайте покинем. Хотя давайте я сначала посмотрю. Да, покинем подземелье, ребят. Не будем, э, не будем мешкаться. Кровотечение наносит постепенный урон и уменьшает эффективность лечения на 50%. Да, то есть желательно от него э, излечиваться моментально, от кровотечения. Иначе нам будет жить гораздо хуже. Да, ребят, и надо по возможности стараться всегда уворачиваться от встречных каких-то атак. Нужно... Контролировать. Да, вылезли мы, значит, обратно из этого лючка и продвигаемся дальше. Из пепла найти вход в метро. Ага, у меня появилась цель все-таки. До этого у меня ее не было или, может быть, просто этот, э, вот эта вот подсказочка у меня пропадала. Ну, теперь мне ясно наверняка. Ну, что ж, давайте, ребятки, идем. Как же интересно быстро телепортироваться и перемещаться в те или иные локации. Надо посмотреть. Так, это можно убрать. Рюкзак, таланты, персонаж. Так, давайте глянем на таланты. У меня два очка талантов. И чтобы мне сейчас... Что бы мне сейчас? Бонус к урону в ближнем бою. Это воин. Стойкость, значит, у нас выносливость плюс 5, да, прибавится. Бодрость, текущий уровень, здоровья плюс 15. Следующий уровень, здоровья плюс 17. Так, ну что ж, я, наверное, стойкости прибавлю, чтобы у меня была выносливость, да, больше. Это раз. И, ну, раз я уж воин... Ну или давайте стойкости побольше на наподбавим, да, чтобы мы уж совсем могли очень долго терпеть, как говорится, да, и не уставать. Это зависит на расход выносливости полоски, да, я так понимаю. Да, чем выносливее мы, тем эффективнее будет наш персонаж в бою и уклоняться от атаки, и пульсировать туда-сюда. Так, ну здесь нам надо сейчас пройти для начала. Здесь у нас сейчас монстры, вот уже один идет на нас, он просто бодрячком на нас выходит. Говорит, давай помахаемся в ближнем бою. Но в ближнем бою-то он мне не ровня. Я же его вырублю. С двух ударов. Так, еще один подходит на подмогу? Да-да-да. Ну вот эти ребятки, кстати, посерьезнее, да, чем те клопы. Да, сбиваем мы им атаку, когда начинаем атаковать сами. Давайте посмотрим, он что, в обход пошел, что ли? Он в обход пошел, да? Отлично. Так, надо вовремя, главное, уворачиваться всегда. Так, да, есть какой-то в этом плюс. Убивая этих персонажей, мы получаем необходимые ресурсы. Так, вот тот типок, который вдалеке, достаточно непростой. И нам, чтобы его вынести, необходим будет, наверное, дробовик все-таки. Он у нас с арбалетом. У него два выстрела. Нам желательно поближе к нему подбираться чтобы его а, хоть как-то покоцать. Так, этого мы вынесли. Или лучше вообще с дальнобойного оружия, оружие таких вырубать типов, будет гораздо эффективнее. Так, давайте попробуем переместимся тогда а, в главную комнату к нашим а, технарям. Да, чтобы немножко прокачаться, потому что я уже накопил много ресурсов. И сейчас мы, ребят, посмотрим, как можно прокачаться. Здесь знаю, что тоже должны быть типы вроде как. Да, вон тоже ходит один с клинками, а другой без. Ну Ну и что? Не ждали, а я пришел. Что, забыли совсем про батьку, а? Хоть тут расслабились совсем. Управы на вас нет. А дробовик-то решает. Хоп, а вот этот тут кидается, я знаю. Это тоже, кстати, кидается. Привет. На, дробовик вообще решает. Зачетная техника. Зачетная пушечка. А с тобой мы и так поговорим. Ой-ой-ой, пропустил. Как вас много-то, а? Что, будем махаться, что ли? Раз на раз... Ой, упал. Главное, чтобы не переломать ничего. О, они тоже падают. Оп. Уклонился, что ли, да? Здорово. Сколько же вас... Когда же вы закончитесь-то все, а? Так, ребят, возвращаемся обратно. Было ужасно. На самом деле, надо опять проходить через все вот эти вот препятствия, которые были, если вы хотите вернуться назад. Я сейчас иду по причине, что мне необходимо... А вот как, кстати, вернуться-то, я не пойму. Карта есть. Это у нас что? Я, наверное, я, похоже, прошел место, где можно вернуться. Это уж совсем самое начало, да? То есть, но мне нужно на красную точку сейчас прийти, которая на карте. И именно оттуда я смогу уже выдвинуться дальше. То есть, или переместиться, по-моему, да? Это, по-моему, тот самый кристалл, который мне сейчас нужен. Давайте к нему подойдем. И уже переместимся, попробуем. Вот он наверху находится, но как мне наверх забраться, я без понятия. Надо сбоку обойти, похоже, да? Да, вот я вижу там кристалл, и нам реально нужно сейчас до него, до... до него дойти. Как минимум до него дойти и его активировать. Так, ну а как к нему пробраться? Он у нас наверху находится. Есть вообще возможность к нему забраться туда, нет? что я не понимаю. Вот это ворота, наверное, к нему видно, да? А их открыть-то даже нельзя, да, я так понимаю? Но что же засада такая, а? Что ж за засада-то? Какая здесь еще... Какой у нас еще есть выход, друзья? Это пойти на а, право попробовать. Точнее, не на право. На мы были в канализации. Налево давайте теперь сходим. И посмотрим, что нам можно сделать, пойдя мы налево. Так. Привет. Опять типы. Опять хардкорные типы у нас здесь. Так, так, так. Да блин, а! Охренел. Он меня задел. Паразит такой, а? Паразит ты такой, а? Откуда вас так много, а? Ой-ой-ой, откуда ты такой, а? Откуда такой большой нарисовал то Вообще не понимаю, а? Вот откуда они берутся вообще? Скажите мне, пожалуйста. Ой-ой-ой, вообще посмотрите, какой, какой трешак происходит, а? Ой! Смотрите, какой большой, а? Получи, фашист, гранату! Сейчас перезаряжу. Подожди, подожди. Ну подожди ж ты, подожди! Не маши больно сильно-то, а! Блин, патронов на всех не хватит, я понимаю, да? Оп! С некоторым придется махаться все-таки вручную. Так, осторожно. Без фанатизма. Без фанатизму. А без особого фанатизма, иначе мы останемся без патронов. Так... Ты долго там будешь стрелять или нет? Ты долго там будешь махать-то, а? У меня, похоже, патроны закончились. Привет! Как же тебя достать-то? Ты тип. Да, надо, главное, выжидать момент. Надо выжидать момент. Ах ты, какие они мощные все-таки, вот эти белые. Надо их срочно, ребятки, остерегаться. Сейчас, ребят, продолжим. Дойду до этого момента и продолжим. Продолжаем наказывать большого парня. Но он нас тоже иногда наказывает, но мы постараемся справиться с этим громилой. Есть такое дело. Разобрались мы с одним, а значит сможем мы разобраться с остальными. Ну что? Подходи по одному. чего все втроем-то сразу? Втроем-то все могут, а вот по одному-то. По одному-то попробуйте. Что это такое? А, тут еще не подох, блин, зараза. Блин, главное, чтобы он мне кровушку не пустил. Ну что? Иди сюда. Какой зараза крепкий попался, а? Все, помри. Помри уже отсюда. Пошел вон отсюда. Мне что, помимо тебя дел, что ли? Нет. Это, было Это нифига еще не все. Рано ты радуешься. Так, давайте излечимся. У нас все-таки есть сердечко, которое мы можем использовать, да? Чтобы восстановить свою жизненную энергию. Ну что? Подходи по одному. Че вы там стали то Давайте, кидайте. Чем вы там кидаете обычно? Ну что, что, что? Ага, меня один зацепил, но это не страшно. Это не страшно. Главное вовремя отступить и перегруппироваться. Так, я так понимаю, мы открыли себе проход в, этот, в это здание, да? Давайте-ка залезем в окно тогда, сейчас попробуем. Да, можно здесь так сделать. И наверняка мы здесь найдем что-нибудь интересное в этом помещении. Давайте-ка исследуем, друзья, что тут у нас они охраняли такого, а, интересного. Я прям слышу, как эти монстры везде кричат, везде ворчат. Их здесь явно дохрена в этом помещении. Так, сходим, наверное, на второй этаж тогда. Или давайте сначала пробежимся по первому. Так, перезарядить надо все оружие. Как он быстро у нас набегу это все перезаряжает. Ну что, здорово? Промазал, косяк. Да, блин, что ж ты будешь делать? Что-то я поздно замахиваюсь. Да, блин, капец какой-то, а. Как-то я с опозданием, по-моему, делаю какие-то действия. Вот сейчас нормально. Вот это я понимаю. Кто-нибудь есть еще? Так, что это такое? Масляный напиток. Хороший напиток, пригодится. Так, здесь что у нас? Кто? Здесь кто кричал? Давайте глянем на карту. Ой! Откуда ты взялся вообще? Крыч! Крыч, откуда ты взялся? Так, сердце нужно. Нужно срочно применить сердце. Странно, это, эти, эти типы, они берутся вообще из ниоткуда. Да ни хрена не справились, тут еще много их. Так, мы не забежали на второй этаж, и мы еще не посмотрели а, дальше по комнатам, что здесь у нас есть в этом помещении. Я поднялся, наверное, на второй этаж и зашел бы еще вот сюда. Что у нас здесь интересного? Какой-то у нас, это что такое? Медицинский трактат? Фолиан знаний. Фолиан знаний, плюс очко талантов. Полезно такие вещи, ребятки, приобретать. А вот вас мы будем всех по одному истреблять. Так, кто-то еще где-то как будто бы, да, шарится? Давайте поднимемся наверх. Как же здесь много всяких интересных бутыльков-то, а, для меня оставили везде, на каждом углу. Ага, и еще плюс у нас а, вот такой вот сундучочек. Открываем и видим лом, лом, лом, железо, железо, железо, да. Мне просто сейчас необходимо сходить уже к ребятам, которые технори на нашей базе 13 и воспользоваться тем, что я здесь уже натырил. Так, сюда можно зайти? Нет, нельзя. Так, давайте мы сейчас все перезарядим оружие, потому что оно у нас должно всегда работать исключительно. Кто здесь все шипит-то наверху, а скрипит? Кто-то здесь есть? Здесь кто-то есть вообще? Нет? Пойдемте, ребят, повыше еще поднимемся. Важно все-таки нам э, все эти места исследовать, поглядывать, где, где что находится. Так, здесь дальше выше лестницы уже нет никакой. Нам либо туда прямо, либо туда вот на балкончик. Давайте сначала прямо прогуляемся. Посмотрим, что у нас здесь есть. Ага, там я вижу монстров. Там я вижу монстры у нас а, имеются. Давайте попробуем а, незаметно подкрадемся. Так, тихонечко. Тихонечко. Ага, можно, кстати, перелезть отсюда. А, заметили, заметили, гады. Вот заметил гад такой, а. Так, еще один сзади, да, вроде? Ага, сза... сзади налетел. Налетел сзади. Хотел внезапно подкрасться, да? Ты тоже хотел внезапности, да? Но у тебя такого не получится, чувачок. Так, так, так, тихо, тихо. Вот это я понимаю. Одним ударом сразу двоих. Блин, ударит. Я так и знал, что этот хрен ударит. Тихо. Он мог еще раз, второй раз мне ударить. Ну да ладно, у него не получилось. Как их здесь много, а? Где-то, видимо, есть какой-то босс, которого надо вырубить, чтобы они не появлялись. Они причем лезут постоянно. Пока не вырубишь какого-нибудь босса, они так и будут лезть. Так, что мы тут забыли взять? Железо. Так, а там что мы забыли? Давайте все-таки пройдемся. Так, сюда немножечко пройдем. А здесь у нас ничего особенного. Так, давайте еще пройдемся. Мне все-таки интересно исследовать, что здесь есть интересного. Это мы, так понимаю, сверху находимся И вот там у нас внизу Опять-таки Пунктик, где нам надо будет пробежаться Мы попробуем с краешку обойдем Как-нибудь аккуратненько Я вот не помню, мы там были Внизу или не были Вот здесь, по-моему, мы были, да, вот оттуда мы зашли Там, да, вид видно, что Последствия остались Того, что я там всех уже покрошил на этой улице Нам надо сейчас в другое место пройти Так, здесь я был По коридору я прошел Вернулся, получается, обратно. А, если в следующее здание пройти? Давайте так сделаем. Я ведь следующее здание не переходил. Надо, ребятки, пройти. Попытаемся вот этим путем обойдем. Все дело тут либо, по, либо поверху, да, либо понизу. Меня уже засекли и за мной сейчас вышлют. Я так понимаю, да? Ого, ого, ого. Тихо, опять я поздно замахнулся, а. Каким-то сильным размашистым ударом. Не кидайся. Так, есть такое дело. Есть еще кто-нибудь? Нет? Ага, еще двое там внизу. Надо их подождать. Успел. Раньше нажал. Надо чуть-чуть раньше нажимать, чтобы мой удар был первым. Давай, давай, подходи. Что ты там скрипишь-то? А? иди сюда. Отлично. Подкосила тебя, да? Так, ты пока лежи там. Что у нас внизу нас ждет? Давайте, давайте сначала поверху пройдем, чтобы все исследовать. Нам необходимо все везде исследовать, друзья. Потому что, потому что нам нужны всякие ништячки. Я еще не знаю, когда я попаду э, к моим технарям в логово номер 13, да. Если, ребят, вы знаете, как это сделать именно вот так вот в процессе игры, э, не тратя при этом слишком много ресурсов, вы мне подскажите обязательно про это в комментариях, с удовольствием почитаю. Там что за водичка такая? Водичка какая-то внизу. Так, давайте все исследуем как следует. Холодильник у нас не разбивается. Так, там ходит тип. Со стрелковым оружием. Так, здесь у нас... Ага, здесь что-то у нас есть. Шаримся, друзья. Не забываем искать всякие ништячки. Так, так, так. Да, вот там у нас тип с арбалетом стоит. Надо бы аккуратнее здесь быть с ним. У нас точка чекпоинт уже была давным-давно. Как бы нам дойти-то до другой э, точки-то, я не понимаю. Так, так. Тип с арбалетом. Ну, к нему надо поближе подойти. Нас сейчас он не видит, я так понимаю, пока что. Давайте подождем, пока он подойдет поближе. Давай, подходи, родной, поближе. Ну что ж ты так далеко-то встал, а? Давайте попробуем кра... По подкрадемся. Не получилось подкрасть у нас? Он сразу же от нас текает. Не попал. Не попал, гад. Атак. Ой. Опять текает он от нас, а? По-моему, с того места, откуда он убежал, появляются монстры. Все правильно или нет? Так, забираем у него все, патроны для винтовки, но у меня только дробовик. Ну, хотя, наверное, патроны для винтовки и для дробовика тоже сканают, нет? Так, отлично, с этим парнем мы разобрались. Аккуратненько перемещаемся в другую локацию. Здесь у нас что за вышка такая? Это что за... А, это переход. А, подождите, а, это можно туда-обратно просто перейти и все, спрыгнув э, в кратчайший путь. Ладненько, постараемся запомнить. Так, дальше идем. Идем, ребятки, дальше, исследуем все нычки, закаулки, дырочки и так далее, потому что в них бывают всякие ништячки. Так, главное, чтобы какой-нибудь босс сейчас не вылез, потому что, блин, нам желательно сейчас засейвиться. Смотрим, значит, на карту, вот тут вот мы отсюда вышли, а здесь у нас зона, к сожалению, недоступна, я не понял, как ее открывать, но, по-моему, надо как-то с другой стороны обойти, чтобы ее открыть, поэтому, ребятки, давайте будем предельно осторожными. У нас еще э, много, как говорится, не сделано. Будем... Ага, вот он люк. Мне кажется, что я из этого люка вылез, нет? Или мне так кажется? Или так оно и есть, друзья? Но мне очень сильные такие чувства, что я отсюда вылез, друзья, и я сейчас обратно сюда приду. Но ведь я сюда, если залезу, я потом когда выйду, а здесь опять улицы будут кишать или кишить этими тварями. Так, ну а как тогда нам поступить? Я даже не знаю, давайте попробуем сделать следующее У меня вообще-то было какое-то задание Да, то есть я здесь просто-напросто был, я это помню У меня есть задание, мне необходимо что-то там, докуда-то дойти Так, сейчас, секундочку, ребят, я немножечко пройдусь До да, какого-нибудь места Хотя, блин, я даже не пойму, вроде я здесь был, а вроде я был и не здесь я, по-моему, вот в том месте, да, в том углу был в люке, а сюда я еще, ребят, не заходил, да, чекпоинт, а, определенно здесь есть другой, потому что, ну, место на самом деле другое, то есть я здесь еще не был, то есть, чтобы там через Громилу пробираться, я не добирался, это другой люк, просто он немножко похож на первый чем-то, да, но это совершенно другой люк, я вас уверяю, да-да-да, так оно и есть, все, давайте распускаемся, посмотрим, что там внизу нас ждет. Закаленное железо невероятно прочное и легкое, никто не верит, но когда-то из него делали летающие танки, друзья, вот такая вот интересная подсказочка. Так, мы опять в колодстойниках, а, или мне кажется, или нет, это, ребят другие колодстойники, давайте у контрольной точки отдохнем сейчас, да, и будем продвигаться. Да, надо бы нам сохраниться, надо бы пополнить запасы. То есть мы свой камешек восстановили. Хотя, кстати, смотрите, ребята, отсюда можно переместиться. Давайте переместимся на нашу базу. Нам нужно вернуться в блок номер 13 прям срочно. И я хочу немножко прокачать своего персонажа, а именно его оружие. Можно, ребят, это сделать. Я уже много ресурсов насобирал. И сейчас мы будем их тратить на прокачку своего персонажа. Итак, вот мы прибываем обратно к себе на базу в убежище 13 и сейчас я схожу к бравым ребятам-технарям, которые меня прокачают. Так, то ли направо, то ли налево. Если честно, что-то я не помню, по-моему, сюда. Технари здесь у нас живут, нет? Да, по-моему, вот они, да. Хотя нет, это, по-моему, другие ребята. Это, по-моему, торгаши. А что у вас можно вообще выторговать? Эй, мы так и не познакомились, как следует. Давай познакомимся. Да, ну, можешь звать меня Рэль. Хорошо, чувак. Если нужно прикупить что-нибудь полезное или поправить здоровье, я тот, кто тебе нужен. Интересно, что с деньгами Здесь является? Мы можем обменяться историями. Только свои приготовь. Да, я люблю поболтать. Ох, знаешь, я в основном бегаю по окрестностям и ищу добычу. Да брось. Вся соль всегда в деталях. В подробностях. Наконец-то новое лицо. А то тут сейчас все мрачнее тучи. А, почему? Ну не так-то просто держать себя в руках со всеми этими тварями вокруг. Согласен с тобой. Будь добрее, когда можешь. Тогда и жить легче. Слушай, тебе ведь удалось нам помочь. Сегодня ты настоящий герой блока 13. Продолжай дарить Надежда. Хорошо, чувак. Так, хочу взглянуть на твои товары. Ну, наконец-то у нас появилась такая возможность. До этого что-то я никак не мог с ним это сделать. У меня еще пару вопросов. Так, давайте-ка зададим ему еще пару что вопросов. ты хочешь знать? Расскажи мне о блоке 13, о чувак. Блок 13? Ха, что могу рассказать? Ну, ну, как минимум много. Это древнее место. Блок основали, когда мир пал. Первый командир Эндрю Форд доспится ему с миром. Говорят, многие блоки погибли, но этот <смех> выставил. Что ты можешь сказать об остальных жителях? О, не люблю сплетничать. Но что поделать? Маккейп может выглядеть грозно, но спорим, ей здесь нравится. Рикс этот и последнюю рубашку отдаст. Во! Вот его плохо знаю, но о блоке он заботится. Эй, дружелюбно. Но карты не раскрывает. Воллес, здесь недавно. Бедняга. Потерять брата. Мы стараемся подружиться с ним. Но это непросто. Так, что-нибудь знаешь о командире Форд. А Беллин? Отличный лидер. Внучка основателя. Не раз нас спасала. Она не признает, но с ней многое стало лучше. А о себе что-нибудь расскажешь, братишка? Ну... А Реджи многого не скажешь. Моя история типична. Потеря, голод, страх. Судьба привела меня сюда. Последний плод доброты и света. До этого жизнь была похожа на блуждание в тумане. Но я помню кольцо. Величайшее сокровище. Последняя память о прошлом. Но она потеряна, как и память. Кольцо, кольцо, ребятки, немножко, минутка, болтологии. давайте-ка мы пока достаточно ему скажем, и мне хочется взглянуть уже на его товары. Так, хочу взглянуть на твои товары, расскажи, пожалуйста, Давай, что у тебя есть. Не. Торговцы всегда готовы обменять предметы на лом, а на лом, ребятки, заметьте, большинство из них про -по продают самые разные расходуемые предметы, которые используются как для снятия эффектов, так и для пополнения боезапаса, друзья, отличненько, то есть... Нам он предлагает как раз-таки, ребятки, бинты, жидкий хладагент, ребят, ровно все то, что у нас уже с собой есть, и даже больше. Адреналин повышает скорость движения на 10 и, в общем, ребятки, цены указаны все здесь, 50, а лома стоит, допустим, такие штуковины, коробка с боеприпасами 200, настойка красного щавеля, масляный тоник. Я думаю, что мне понадобятся бинты, это однозначно, я вот не вижу, правда, сколько у меня есть продажа. А, вот, ребятки, мы и посмотрели, сколько у меня есть. У меня, ребятки, бинтов ровным счетом вообще нет, поэтому я, наверное, возьму парочку. Так, раз, два. Ну, два пока возьму, думаю, мне будет достаточно. Давайте возьмем хотя четыре штучки сразу же, да, а, купить на Space. Покупаем, и денежек у нас становится гораздо меньше. Но бинты, на самом деле, ребятки, нужны. Так, жидкий хладагент отменяет эффект горения и повышает сопротивление огнем на 30% длительность 10 минут. Коробка с боеприпасами тоже вещь нужная, но пока что я и не буду пользоваться. Настойка из красного щавеля у меня также пока что есть. Их имеется, у меня несколько штучек. Так, масляный тоник, это для снятия эффекта, значит, отравления, я так понимаю, да. А вот эта штучка, да, то есть повышение скорострельности оружия, то есть это поможет нам надамажить вообще по максимуму просто. Как видите, продавать мы можем уже в два раза дешевле, то есть эти компоненты, которые мы покупаем. Так, покупка и продажа. Расходуемые материалы можно отсортировать, то есть мы можем также железо продавать, да, по 5 за штучку. И вот эти кристаллы, но я думаю, что они нам пригодятся для совершенно другого. Ну что ж, отличненько, все, что я купил, пока что мне этого братишка хватит, давай-ка мы пройдем подальше. Тебе тоже удачи, давай, будь здоров, не кашли. Так, у тебя что можно приобрести? Приветствую, приветствую, женщина, что можешь предложить-то? Давай уже поторг... Ой-ой-ой, чуть не вмазал ей, вы видели? Да. мы запустили реактор. Теперь, Теперь совсем, совсем другое дело. дело. Окей. Ну, я, я понял Жалко, тебя, да. Что-то не ракурс немножко не тот. Дайте Если мне не ракурс не нормальный. Ему не помог. Да, его я понял тебя. Нет. Да, плохо, что Вы его нет. Если вдруг что ценное, неси мне. Цену. Окей, окей, окей, девчонка. Так, давай пока я выберу другой немножко. Да, подожди ты, пока, пока ничего не надо. Дай мне взять вот эту штуку, лом. И теперь давай поболтаем уже наедине, нормально, как, как мужик можно? с мужиком, точнее мужик с женщиной. Давай поменяемся чем-нибудь. А, железо. Мы можем менять железо, а на что мы можем менять? Шесть. А, То есть железо можно ей продать. У нас есть шесть кусков, но, но, но, но, но, а на что мы можем поменять и дополнительные характеристики? Продажа. Ну ладно, не, не буду я ничего продавать. Короче, мне нужны технари, пойдемте сходим к технарям а, и прокачаем свое оружие. Это просто, ребятки, жизни необходимо. Я думаю, что они с той стороны находятся Если я ничего не путаю Давайте глянем Так, нет, это у нас жилые кварталы, районы квартала, жилые массивы Так, дальше идем Где у нас находятся ребятки, которые а, занимаются апгрейдами-то А, я уж не помню, по-моему, как-то можно пройти То ли отсюда, то ли вот сюда надо зайти Вроде как, да, то есть, по-моему, они находятся здесь Да, друзья, нашел я их все-таки Наконец-то нашел я вас что мы тут? Чем занимаемся? Ты чё, движку, что ли, чинишь, а? Нифига себе, это рукастая баба. А ну-ка, давай поболтаем с тобой. Что еще? Что еще? Что ещё? Сейчас молоком, молотком тебе дам по голове, за то, чтобы не хамило. Так, давай меняться. Как ты? Ну как ты? Давай, рассказывай. Я работаю, не видишь? Да, вижу, конечно же. Чё привело тебя в блок 13? Ну уж точно не болтавня. Ну, это я с тобой согласен. У тебя есть семья, друзья в городе вообще? У меня уже есть один друг. Вот этот а у меня есть мой молоток. Давай посмотрим, у кого помощнее будет. Так, давай проверим, чей молоток побольше. Так, хорошо, не буду мешать. Извини за беспокойство. Все, Подожди, давай-ка еще. Я хотел с тобой да. поменяться так-то вообще-то. Давай меняться. Ну Персонажи мира игры Remnant, а также обитатели Блок 13, могут создать для вас новые предметы, модификаторы оружия, броню и многое другое. Для создания предмета нужны материалы, а также некоторое количество лома в качестве платы за услуги. Так, чтобы увидеть а, собранный материал, откройте рюкзак, затем выберите вкладку материал, нажмите буковку «Ай», закрыть. Так, покупка. Это мы у нее покупаем. Ничего себе у нее цены. Аура восполнения. Создается элитный источник, который восполняет 10 здоровья в секунду в течение 10 секунд. И метка охотника отмечает для, отмечает для заклинателя и его союзников всех врагов в радиусе 40 метров на 60 секунд. Шанс нанесения критического удара по помеченным врагам повышается на 15%. Прикольная, кстати, тема, но пока мы это оставим. Меня Это больше интересует помогает. прокачка своего собственного вооружения вот у этого парня. Вот он, думаю, нам поможет вообще как надо. Давай, здоровенький чувак. Ну чё, как у тебя дела? А, рад я тебе. тоже тебя рад видеть. Да рассказывай, как у тебя дела. Давай, я взгляну на твои товары. У меня еще пара вопросов. а Мне пора до скорого. Да, давай зададим ему несколько вопросов. А, ха -ха -ха. Ну, что ты хочешь узнать? Где-то разобил такие инструменты? Ну, кое-что я сделал сам, но... По-настоящему хорошие вещи собирал мой товарищ Джет. Он... Где же он, он... сейчас, этот Джет-то, интересно? Гений. Этот гений? Мы использовали все, что удавалось найти. Раковины, печи, двигатели. Здорово, что забытым вещам находятся применение. Да-да-да, действительно здорово. Извини, не хотел утомить тебя своей болтовни. Чем еще могу помочь? Так, а где Джет-то, кстати, я хотел узнать, да. О. Там же, где и многие другие, тяжелая выдалась зима. Джет Да-да-да, печально, дружище, и печально. Теперь, теперь тут только ты. Я. Не только ты тут один, тут еще мы с тобой. Многие тут потеряли близких. Чтобы как-то держаться, чтобы не сойти с ума, нужно найти новую семью. Поддерживаю, поддерживаю. Не так уж плохо, когда есть чем себя занять. Верно? Верно, чувак. Так, ну что, не расскажешь об остальных жителях-то вообще, а? а? А что я особо могу сказать? Люди сами расскажут о себе, если захотят. Просто Тоже верно. не любит пустую болтовню. Еще что нужно? Да, я тут хотел взглянуть на твои товары. Вопрос пока я не буду больше задавать. Давай посмотрим. А. Давай, Давай глянем, что там у тебя есть-то вообще Так, ну что, смотрим, значит, улучшение и покупка А Купить мы у него можем, да, у этого братки Очень крутые вещи, на самом деле, да Так, я вижу, что урон почему-то у моего дробовика, у дробовика у, улучшился в разы А хотя нет, это после улучшения он такой станет И мы сейчас попробуем его улучшить Можно у него купить сразу же помощнее оружие а, Видим, что это дробовик, двухстволка да-да-да, то есть с двух стволов гораздо интереснее палить, чем с одного Урон, значит, то два, выстрелов в секунду 2 и 5, а у этого выстрел в секунду 1. То есть у этого гораздо больше выстрелов можно сделать. Обойма 2, у этого обойма 7. То есть есть свои плюсы есть свои минусы, да. То есть, эм, так, давайте смотрим дальше. Кустарный меч, урон 35, у моего молота, конечно же, кустарного... Урон гораздо мощнее, но у меча, наверное, есть преимущество. Шанс критического урона 5, а у моего молота тоже, кстати, 5, да. То есть это все характеристики. Дальше смотрим, а что есть у него дальше? Кустарный а, топорик, урон 40 и охотничья винтовка. А, это не то, что у меня, это что-то другое, друзья. Так, урон 55, а у моего дробовика гораздо больше, то есть, да. Ну, это, я так понимаю, дальнобойная винтовочка, да, то есть точность, оптимальная дальность 25 метров. А на моем а, оптимальная дальность 7 метров всего, да. То есть такая вот а, есть винтовочка, которая реально на дальнем расстоянии будет выносить. И шанс крита у нее тоже есть. Ну что ж, я постараюсь улучшить мое снаряжение, чтобы а, не прибегать к каким-то другим ещё снаряжениям. Да, то есть у меня есть пистолетик, который неплохо справляется с мелкими какими-то мобами. А, есть ближнего боя нормальный молоточек, да, который неплохо так ваншотит. И есть а, мой дробовичок. Вот дробовичок я сейчас качну. Как следует. Да, улучшу его. И сколько нам нужно для улучшения? Давайте посмотрим. Улучшить предмет дробовик. Давайте посмотрим, сколько надо. Нам нужно 6 а, железа, чтобы улучшить его на один пункт. Давайте-ка улучшим и посмотрим. 156, друзья. А, кстати, когда мы улучшаем, а следующее улучшение стоит, ребятки, гораздо больше материала. То есть уже 8, чтобы улучшить до урона 169. Так, ну... В принципе, можно улучшить также молоток, он, кстати, улучшается за меньшее количество, и также можно улучшить пистолет. 18,7 урон, а у пистолета 50... у молотка. Давайте, ребята, улучшим молоточек, да, то есть, чтобы у нас побольше наносил урона. 6... 57 это уже хорошо, а 62 это будет вообще просто замечательно. Ну и дробовичок давайте еще качнем как следует. Да, да, да, 182, но ну, это вообще, десяточку, ребят, потратим, пускай у нас будет 182 Дам дамага, да, с дробовика, это просто великолепно. Также, ребятки, улучшим молоточек, так, а броню-то, кстати, можно же улучшать тоже? А все на тратить не будем, потому что, ну, пока что хватит, пока что хорош. Броня, а меня интересует именно броня утильщика, и она у меня сейчас дает просто максимальную защиту. Вот, смотрим, значит, 23, 13 и 15 Так, смотрим, а, 6 улучшения, 4 и, и все, в принципе, да Давайте-ка улучшим тогда броню, самую основную вот эту вот, да Раз, 23 защита Так, бронька на шапку, на шапку вообще немного надо, то есть всего лишь 2 а, Было 10, станет 15,5, отлично Так, так, так, и еще что у нас улучшить надо? Нам нужно улучшить ботинки можно еще улучшить шапку. Раз. Улучшим ботиночки. И немножко оставим, ребятки, металлы. Я все обычно не стараюсь, не сливаю в улучшение. а оставляю частично, да. То есть пунктики, которые нам потом пригодятся для чего-нибудь еще. 22. Можно было сюда еще улучшить, но улучшать я больше не буду. И, как видите, ребятки, плюсиком обозначается то количество улучшений, которое мы применили на данном предмете. Тоже сделано очень даже... Круто, я бы сказал. Ну что ж, давайте-ка тогда мы выходим из этого меню. Покупать я ничего не буду. а Все, мы, в принципе, купили. Все, спасибо, братишка, за то, что помог мне. Все улучшили мы с тобой. А пойду я, наверное, а дальше крушить головы этих а, корнеподобных супостатов. Ну что ж, ребятки, а, на сегодня будем закруг... завершать нашу серию. Я надеюсь, вам понравилось, да, то, чем мы занимаемся в этой а, замечательной игре. Remnant from the... Друзья. Ну что ж, она мне очень сильно нравится, а как вам, ребятки, нравится она или нет, пишите, пожалуйста, свои комментарии, размышления по этому поводу, чтобы я был в курсе вообще, стоит ли или не стоит для вас снимать дальнейшее прохождение этой увлекательной экшен-РПГ-игрушечки. Ну что ж, играйте только в самые крутые топовые игры и всем приятного геймплея, еще услышимся, друзья!